День второй мы прибыли да. а, О, вот да. в этот храм. Этот да. храм погибших моряков. Сейчас пойдем да. дальше. Какая красота! И на фоне моря. Необъятное море. Черное море. Самое синее море. Вот. А правильно он называется мемориал, мемориал памяти погибших на водах. Побыстрее, было. Я Да, красота неописуемая. И поют птицы. Девушки Идем, Оля, мы сейчас тебя сфоткаем Девушка. Ты наш корреспондент А внизу цветут розы конечно тут очень красивая природа здесь вот как раз размещены таблички теплоходы линкорны пароходы которые погибли на водах и очень много жертв Погибших моряков. Вот пароход адмирала Нахимова. Теплоход Армения. А, Болгария. Как тут красиво, как хорошо. Какая ель, и что это такое новые лисики, пустила, а ну, не знаю, а, а ну вот они просторы безграничные черного моря Не заряженный. Ну, сейчас мы на какое-то время домой же прибудем. Угу. И ты его подключишь. Как тут хорошо, тепло. экзотические растения